Всем привет! Сегодня речь пойдет о таком серьезном вопросе, как безопасность вашего Телеграм-аккаунта. Абсолютно все равно, кто вы. Менеджер, который ведет корпоративные каналы, SMMщик, который всеми правдами и неправдами продвигает, полутухлый паблик или обычный рядовой пользователь, который обожает Telegram за простоту и удобство в использовании. Все равно ваши персональные данные находятся под угрозой. Хоть сам Телеграм и заявляет, что является самым защищенным мессенджером в мире, к сожалению, от вашего раскильдяйства он застраховать, увы, не может. Мессенджер гарантирует безопасность вашей переписки, сохранность ваших контактов и каналов, которые вы ведете, но ни в коем случае не страхует вас от вашей пустой головы, которая не в состоянии позаботиться о безопасности вашего аккаунта и нажать пару нужных галочек, чтобы навсегда уберечь ваши данные от угона интернет-мошенниками. Вы просто представьте себе, как обидно СМ-щику потерять навсегда доступ к каналу, у которого больше 10 тысяч подписчиков. Или еще хуже, все ваши контакты, фотографии и прочая личная информация будет угнана без стыда и совести какими-нибудь интернет-мошенниками, и они станут доступны широкой публике. Нехорошо, правда? Так вот, чтобы такого не случилось... Необходимо заранее надежно защитить свой аккаунт от возможности проникновения всяких воришек. Причем этот функционал изначально доступен всем пользователям Telegram, и каждый из нас может спокойно обезопасить свой аккаунт от угона информации. Но не каждый из нас думает об этом до той поры, пока жареный петух не клюнет нас в одно место. И проснувшись рано утром, вы тупо не сможете воспользоваться этим мессенджером. Чтобы такого не случилось, внимательно изучите это видео. Сделав все по инструкции, вы получите полностью защищенный аккаунт в Telegram, готовый к работе по продвижению ваших каналов или же к переписке со своими друзьями и знакомыми. Погнали. Ну, для начала пару важных слов. Если вас все-таки угнали аккаунт в Telegram, необходимо срочно об этом сообщить. Хотя, как показывает практика, административный вопрос это огромная большая боль для Telegram и вернуть вам канал вряд ли кто-либо поможет, но все же попытаться стоит. Стучаться нужно вот сюда. Я использую десктопную версию для Windows, но принцип работы везде одинаков, будь то это приложение для мака или отдельный мобильный клиент. Все что нам нужно это зайти в настройки и выбрать пункт задать вопрос. Перед нами появится возможность изучить часто задаваемые вопросы и попытаться найти ответ на свой, или все же задать вопрос непосредственно напрямую. Очень важное замечание – в Telegram работают волонтеры, соответственно, вам никто не гарантирует, что вы получите ответ на свой вопрос, а тем более получите его очень быстро. Поэтому, и еще раз повторяю, пока не поздно, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности вашего аккаунта, чтобы потом не мазать соплями по всем закуткам интернета в поисках решения вашей проблемы. Погнали дальше. Первое, что вы должны сделать, это завести себе никнейм. «Зачем мне эта борода?» – спросите вы. А я вам отвечу. Если у вас будет собственный никнейм, люди не смогут узнать номер вашего мобильного телефона, но смогут находить вас в поиске и писать вам личные сообщения. Номер телефона в Telegram – это самое ценное, что может быть. На него вешается ваш аккаунт и создаются каналы. Беречь его нужно очень серьезно, подальше от посторонних глаз. Следующий ответственный шаг. Заходим в настройки и переходим во вкладку «Конфиденциальность и безопасность». И первым же делом выбираем пункт «Кто может позвонить». Будьте внимательны, по умолчанию вам позвонить может любой человек, у которого есть ваш контакт или он просто нашел вас в поиске. Необходимо установить галочку напротив «Только мои контакты» либо вообще никто не может позвонить. При таком раскладе вы должны будете добавить его в список своих контактов и только потом этот человек сможет с вами связаться. Вы же хотите оградить себя от вездесущего спама, правда? Поэтому ни в коем случае не забывайте про этот пункт. Двигаемся дальше. Все тот же пункт меню – конфиденциальность и безопасность. Только теперь переходим во вкладку «Включить код-пароль для приложения». Таким простым способом вы ограничите круг лиц, которые будут иметь доступ к вашему аккаунту в Telegram. Мошенники, которые не будут знать специально придуманный вами секретный код, хрен когда попадут в ваш аккаунт в Telegram. Очень важная информация. Дополнительный код-пароль привязывается к конкретному приложению на конкретном устройстве. Для тех, кто в танке объясняю, если вы используете Telegram на компе и на смартфоне, и код пароль вам придется устанавливать для каждого устройства отдельно. Я думаю, все это понимают. Хотя... Следующий важный пункт защиты это настроить двухэтапную аутентификацию. Тут тоже нет ничего сложного. Просто указываем пароль для входа и повторяем. Теперь каждый раз при входе с нового устройства вам будет нужно ввести этот пароль. Помимо того, который придет вам в смс. Кстати, не забудьте указать свой e-mail, если он вдруг Маша растеряша, и забудете придуманный вами пароль. Важный пункт меню – это активные сеансы. Тут вы можете отследить все активные сеансы на всех возможных устройствах и при необходимости их завершить. Внимательно изучайте этот пункт меню и при появлении подозрительного устройства моментально завершайте сеанс на нем. Кстати… Одним махом можно покосить вообще все активные сеансы и начать, так сказать, с чистого листа. Это можно утворить, нажав вот на эту надпись и подтвердив свои действия. Дальше необходимо отрегулировать возможность приглашения вас в группы. Не знаю, как вы, я жутко ненавижу, когда меня начинают память всякими убогими и бесполезными приглашениями в группу. Поэтому переходим в соответствующий пункт меню и выбираем, кто может приглашать нас в группу. Я рекомендую выбирать пункт только мои контакты, но если вам все равно и вы страдаете от нехватки внимания к вашей душонке, тогда оставляйте все как есть. Итак, проделав все эти нехитрые шаги, вы надежно защитите свой аккаунт в Телеграм от незаконного проникновения и дальнейшего его угона. Если вам это видео оказалось полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А на этом у меня все. Пока.